Здравствуйте коллеги, с вами Саков Роман компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня обсудим итоги последних дебатов Трампа, отчеты Intel, отчеты Tesla, ну и в целом что происходит на рынках. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, а ваши вопросы оставляйте в комментариях. Это очень помогает для продвижения данного видео и я за это буду благодарен. Ну а... Теперь давайте посмотрим ключевое событие, ну, которое ждали, по крайней мере, на этой неделе, это финальные дебаты. Ну, на самом деле все было в рамках той же риторики, что было и в предыдущие разы. И сейчас пройдемся по транскрипту, для того, чтобы еще раз затронуть те темы, о которых говорили и Трамп, и Байден. Конечно, не обошлось без совместных обвинений, разговоров о коронавирусе, разговоров о, о том, что Байден может похоронить нефтяной сектор. И все эти вопросы как раз обсуждались на дебатах. Небольшое отступление, прежде чем мы пройдемся по ключевым темам данного события скажу, что по одной из также версий, которая существует, то, что пока те фактически опросы, которые сейчас мы видим, они могут быть далеки от действительности. Фактически то же самое мы видели в 2016 году и велика вероятность то, что в этих предварительных опросах опрошенные могли не отвечать так, как они будут в действительности голосовать. Поэтому пока, я думаю, что списывать Трампа со счетов еще рано. Ну, фактически мы узнаем об этом скоро. Осталось чуть менее двух недель. 3 ноября пройдут выборы и там как раз уже решиться, соответственно, кто будет, кто будет следующим президентом. Первое, что затрагивали это тема насчет коронавируса, да, то что в текущий момент уже у американцев умерло порядка 220 тысяч, в свою очередь Байден говорил о том, что президент, который допустил эту ситуацию, не может быть президентом и, соответственно, оставаться на второй срок. В свою очередь Трамп заявил на это то, что мы сделаем Делали все, что могли, и нам нужно научиться жить с этим. Да? Байден это парировал, что ну, как можно с этим жить, мы от этого умираем. Также из ключевых тем, которые были затронуты, это и отношения в семье, ну, соответственно, семьи Байдена, да, то есть те коррупционные схемы, которые были заподозрены его сын и по поводу компрометирующих материалов, которые тоже с ним связаны, безусловно, об этом. Также Трамп говорил, также затронули опять тему с налогами. Байден сказал, что покажи свои налоги, да, то есть докажи, что ты в этом плане добропорядочен. Но в свою очередь Трамп сказал, что он платил миллионы налогов. И, соответственно, как только закончится, аудит, как только закончится официальный аудит, он поделится информацией с общественностью. Но важно тоже понимать то, что Трамп прекрасно осознает и понимает, как необходимо действовать в текущей американской налоговой системе, чтобы платить по минимуму и, безусловно, он, конечно, пользоваться теми законами, которые есть. Также, как я уже говорил, были затронуты ситуации с нефтью. да, Трамп сказал, что если придет Байден, то он похоронит всю нефтяную отрасль, что должно, безусловно, волновать его электорат, но в свою очередь Байден также сказал о том, что мы должны уже жить в новых, в новых реалиях. Соответственно, сейчас на текущий момент, пока по предварительным опросам, как мы с вами видим, лидирует Трамп, но, как и сказал то, что это может быть далеко от действительности. Узнаем 3 ноября. А теперь от макроэкономических данных, которые также вчера добавили позитив на фондовый рынок. Мы видели к концу торговой сессии то, что индекс SP500 подрастал от открытия. Фактически мы закрылись выше. Вышли данные по Initial Jobillist Climbs. число заявок на пособие по безработице. Оно вышло лучше, чем ожидалось. Прогноз был 871 тысяча, вышло 787. Это же дает пока определенный позитив, но, конечно, это недельная, недельная информация, все это должно отслеживаться непосредственно в динамике, но последнее, последнее время мы все-таки видим небольшое улучшение, ну, точнее снижение в новых заявках на пособие. А еще одни компании, которые соответственно также порадовали рынки, это компания Tesla, которая сейчас, ну и фактически является лидером, одним из лидеров, ну таких компаний такого масштаба роста в этом году. А компания заявила о росте выручки. Выручка выросла в третьем квартале на 39%, это данный год году. Соответственно, также увеличилась доходность, операционная маржа выросла составил 9,2 процента также увеличились, увеличились запасы кэша на практически 6 миллиардов квартал кварталу до 14,5 миллиардов ну а если пройтись по ключевым показателям собственно здесь важно то что продажи ключевых моделей компания Tesla также растут рост составил квартал кварталу модель S 169 процентов рост или 4 процента год к году в том году, то есть ее позже уже стали производить, безусловно, здесь рост год году не так актуален. А и в свою очередь также модель 3 выросла 69% процентов квартал, квартал и общий рост составил 76%, что тоже очень, соответственно, впечатляет. Ну и фактически важно отметить то, что это еще один квартал прибыльный для компании Tesla и вероятно это повлияет на то, что компанию все-таки смогут включить в S&P500, когда будет следующий этап пересмотра. Поэтому отчет инвесторам понравился. Он выглядит очень позитивно, очень оптимистично. Поэтому здесь пока с точки зрения финансовых показателей все у компании Tesla хорошо. Конечно, мы можем посмотреть, то, что компания перекуплена да, на фоне этого хайпа, который происходил и тех покупок, которые были в этой компании. Но в целом все у компании хорошо. А вот компания Intel не порадовала своих инвесторов. Они заявили о убытках, ну не об убытках, а снижение выручки, которые были получены. И фактически все вчера на постмаркете акции компании упали на 10%. процентов То есть тот небольшой рост, который был последние пару месяцев, он фактически полностью был отыгран. Ну вот Intel у меня тоже есть в портфеле и вероятно сегодня уже с открытием рынка закрылись мы вчера по 53, сегодня мы откроемся по 49, но это фактически там по тем ценам, которые я тоже в эту компанию заходил. Соответственно здесь тоже важно отметить то, что выручка снизилась äh uh... Составило 4,3 миллиарда Что ниже на 28% Чем на Предыдущие кварталы То есть это 5,9 Было предыдущие, да, предыдущие Кварталы, но в целом В целом Менеджмент компании Видит позитив и все-таки Они планируют закрыть год На рекордном уровне Ну Посмотрим, удастся ли им это сделать в четвертом Квартале Также напомню, то, что та коррекция, которая была по компании Intel, она была связана с задержкой производством новых чипов, но опять же, в ходе как раз релиза компания заявила, то, что у них есть уже определенное движение в эту область. Еще одна новость связана с компанией Intel, это компания MacAf, которая делилась от компании Intel и стала торговаться на IPO в Admiral Markets, на счете эта компания также уже доступна и открылись, вероятно, не очень хорошо, да, то есть мы Привыкли уже видеть компании, которые выходят на IPO, сразу же э, видеть рост. Но, безусловно, важно понимать, что есть компании, которые э, начинают э, свою торговлю в публичном виде. Именно с коррекцией. Компания McAfee просела на 6,5%. Но, опять же, пока... Делать какие-то выводы в этом отношении рано Тем не менее, компания выглядит также довольно-таки перспективной И, безусловно, также будем следить за тем, как она будет продолжать торговаться Ну, первый день был не самым оптимистичным Но, тем не менее, пока это еще ничего не значит Ну, а теперь давайте пройдемся по основным инструментам Начнем с евро-доллара Евро-доллар у нас корректировался последние две торговые сессии В целом у нас также сохраняется восходящая динамика И перспективы для поиска покупок здесь также остаются. Вчера мы торговались, закончили сессию коррекции, сегодня также с открытием рынка мы также корректировались, а вот сейчас уже на момент европейской сессии евро подрастает, поэтому общий фон также сохраняется именно восходящий по данной валютной паре. А британская валюта также продолжает свое восходящее движение, резкий импульс был получен как раз в середине данной торговой недели, мы видели движение в область целевых уровней, по крайней мере для этой недели, сейчас мы можем ожидать коррекцию, завершения, которое также может послужить интересным точком для фонда нам продолжение как раз данной восходящей динамики пара американский доллар канадский доллар продолжает свое нисходящее движение то есть мы уже дошли до целевых уровней то есть минимальный значений которые мы видели в середине октября и следующей цели снижения это уже уход ниже отметки 1.30 по часовому таймфрейму мы видели начало небольшой коррекции, которая продлилась фактически два дня, то есть американский доллар укреплялся как раз на фоне снижения американских индексов, а сейчас уже мы видим предпосылки на продолжение нисходящей формации, но с текущих уровней я заходить не буду, так как мы уже находимся довольно-таки близко к целевым уровням, поэтому если будет уже более затяжная коррекция, то для себя я рассмотрю также вход по данной валютной паре. А пара американский доллар японская иена фактически достигла тех целевых уровней, о которых мы говорили, говорили ранее, подошли к области 104.27. А, собственно, если если бы здесь у меня не закрылась вот эта сделка по стоп-лоссу, то до этих уровней как раз я бы позицию и держал, но нового перезахода, комфортного перезахода здесь не было, поэтому здесь позиции я не открывал сейчас на продаже открывать пока не планирую, только после коррекции. Если произойдет коррекция, еще раз я в эту позицию по данной валютной паре обязательно зайду австралиец. По австралийцу также здесь я для себя рассматривал вход на продолжение роста. Мою позицию здесь выбило по, по стоп-лоссу, который был. После этого уже рост продолжился. В целом, с точки зрения общего направления, здесь сценарий остался тот же самый, но я не рассчитывал вот на эту коррекцию, которая как раз была 20 октября. Рост как раз продолжится после вот этого дня, но здесь в данном случае уже без меня. У меня оставил отложенный ордер на еще один перезаход, но цена не достигла до моих целевых уровней. Сейчас уже данная ситуация не актуальна, поэтому отложенный ордер я удалил и, я, собственно, продолжаю здесь наблюдать. Заходить в астрейс буду также после коррекции, которая будет появляться. А Новозеландец также в первую половину торговой недели выглядел довольно-таки неплохо для входа на покупку. Выросли мы очень быстро, как раз 21 октября отыгрывает то падение, которое было накануне. И, собственно, сейчас общая динамика восходящая то есть, тоже здесь продолжается. Поэтому, в целом, движемся в рамках тренда, движемся в рамках той тенденции, которая сейчас преобладает на рынке. И движение к целевым уровням в область 67.80 здесь уже на текущий момент реализуется. А золото пока продолжает постепенно повышаться. да То есть мы видим вот этот... Тенденцию, которую мы видели с конца сентября В октябре она пока продолжается То есть золото продолжает планомерно подрастать Собственно с текущих уровней пока я заходить в золото не буду Здесь буду просто пока продолжать наблюдать Но общая динамика здесь хранится восходящая Поэтому если вы уже находитесь в покупках То пока данная тенденция здесь преобладает Но вот если мы уйдем ниже минимальной значения 14 октября Это область примерно 1885 долларов за тройскую унцию Тогда еще одну волну коррекции здесь мы конечно можем увидеть Ну а вот фондовые индексы в том числе европейские сейчас делают попытки восстановления Пытаются завершить вот та коррекция, которая была последние несколько недель И сейчас мы видим уже на открытии европейской сессии Индекс DAX торгуется выше максимум в пятницу Что также дает при посылке нам поиск точек входа по данному инструменту То есть как раз вот на, по DAX, если мы сможем закрепиться как раз выше данной зеленой линии То есть выше максимум вчерашней торговой сессии То я для себя поставлю отложенный ордер и попробую также войти в DAX на продолжение роста Пока данный сценарий еще не реализуется. А S&P также не, довольно таки неплохие уровни для входа на продолжение роста с целями обновления как раз локального максимума. То есть вполне вероятно, что мы можем увидеть. Как восходящий рывок да, По данному инструменту И собственно здесь я для себя уже ну, Поставил отложенный ордер На случай как раз более повышенной Волатильности, то что мы видели Последние, последние несколько Месяцев да И поставил в данном случае стоп лосс На полпроцента ниже Минимума, который был как раз сформирован в пятницу Поэтому для меня комфортный уровень для входа Это область 3423 Если мы на вероятно волатильности Снизим сюда, то вот по S&P 500 по данному уровню я бы вошел, то есть пока это а, фактически единственная сделка, которая сейчас у меня есть в виде отложенных ордеров и за которую я буду следить, но присмотрюсь еще к DAX, да, если мы сможем полноценно закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии. А по нефтемарке бренд мы видим постепенные, все-таки пока все еще боковик, движение в боковике сохраняется, то есть все то, что мы видим, движение, то движение, которое мы видим в течение октября и сейчас с точки зрения часового таймфрейма мы делаем попытки вновь восстановить. То есть не Шли мы ниже области 41.32, опять мы от нее отскочили, теперь движемся на 43.44. То есть пока данный боковик он по нефти сохраняется. Довольно-таки интересная неделя, сезон отчетов, я напомню, продолжается, но следующая неделя будет более насыщена как раз этими событиями. Читаются как раз крупные технологичные компании, мы обязательно будем об этом рассказывать и об этом следить, за этим следить. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, подписаться на канал, ваши вопросы оставляйте в комментариях. И увидимся уже в понедельник и продолжим следить за тем, что происходит на рынке и освещать важные события. Мы все ближе и ближе к выборам, поэтому уже этот вопрос мы будем стараться освещать более более подробно в наших видео. Всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся на следующей неделе.